И всем привет! С вами Dark Slash. И мы сегодня будем играть в Human. Это, по-моему, хоррор. Короче, начинаем. Мои уши. Это было больно. <св> <св> Ладно. Ничего страшного. Побежали, короче, куда-то сюда. Я не знаю, если честно. Мы на улице. Здесь холодно. Это все то, что я... Я умею зумить. Для чего это? Так, ладно. Я думаю, надо э, погромче сделать игру, потому что она что-то тихая. Я думаю, то что это нормальное решение. Алло. Снова бежим. Заходим. Ну, это уже похоже хотя бы на хоррор, чем предыдущий. У меня есть ноги, кстати. Тебе можно поменять. Ладно. Охренеть! Я могу спину закрывать дверью. Класс! Идеальная игра. Понятно. Ящики я не могу, кстати, открывать. А что здесь? Что это за помещение вообще? Ага. Еще одно радио. О! Блин. А как мне? Чего? Мне обратно возвращаться? Вы что, угораете? Я не хочу туда. Я хочу сюда. Но мы не... Мы, походу, не умеем. Да, мы не умеем. Вот это уже намного страшнее, кстати, игра. А можно я почитаю? А, только вот так. Ладно, ребята, переводите. Здесь я не знаю. Переводите. <смех> Кто-то здесь стопроц. 120... Нет? Ящики. Которые я не могу открыть. А здесь что-то изменилось. Ну, тоже так же, короче. Дверь добавилась. А, нет, я здесь ключ-карту, что ли, использовал. О, -о, -о, о так вот это... Это что сейчас было? Ребята, я не хочу туда... Теперь там за... что здесь происходит? Ой-ой. Ой-ой. А, надо, надо, это все Это тоже надо, для вас. Кто здесь? А. Писерчак. Понятно. Осуждаю. Так. Ну это, короче, понятно. Нам наверх надо. Блин, вот эта игра, кстати. Неплохая такая проработа. Мои уши. А, это.. Блин, зачем ей его... вот игра, пожалуйста, не надо. Но ну, не пугай. Че? Я не понимаю, что здесь происходит. Это снова для вас, ребята. Так. Так, это какое-то новое ключ-карта. Снова для вас. Что-то здесь много всяких книжек. Я это буду пропускать, потому что я не владею этим английским языком. Здесь тоже такая же книга, кстати, как и там было. Что-то это точно означает. Я обратно побегу. Чего? Мне сюда придется бегать. Это. О, ну здрасте. Ну, понятно, варенье копает. Нормально. Немножко поели. Ключ-карту использовали. Так, да. Доп... И чё Так, ну ладно. Допустим. Здесь еще. Вот еще для вас читайте. Переводить там. Еще одна ключ-карта. О, синий экран смерти. Тоже прикольно. Я не могу, кстати, выключить компуктер. Блин, печально. Или даже его ударить, чтобы он отлетел. Ладно, бежим обратно. то что мне, может, ничего не. Камон, это слишком громкая игра. Но почему она такая громкая? Здесь 10% кример. Ребята, я не хочу туда идти. Здесь какая-то ебака. Может быть наверх пойду. Что здесь? Здесь, по-моему, все то же самое, да? да. Ч здесь такого? Обычная комната. Для такого хорра. Ребята, ну нету ни одного, короче, выхода кроме этого. Рискнем. Скример. Чего? Я ничего не вижу, плохой фонарик. Ч за Чё это? Вот еще для вас. Я не буду на это стано. Камон. Ч... Чего? Стойте. Чего? Я не... А, здесь мне что? Надо что-то найти? И че? Так, получается, да. Так, еще я куда-то пошел? И вернулся. А зачем это? Я не туда бегу. Я так понимаю, да? Ладно, допустим. Да -мо, как? А как здесь бегать-то? Это окей. Так там где а мне сюда надо да все я понял проходим проходим сейчас подождите даемый сной неправильно Здесь вот... Так. И, наверное, сюда. Где? <unpacking> Наконец-то, так. Капец, это как было страшно. Ой, блин. Вы что? Куда я вообще попал? Охренеть. Игра. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, это было страшно типа но в принципе нормальный хоррор а и это все не ну знаете хороший хоррор то получился хоть и короткий но хороший в каком-то плане это очень даже было хорошо вообще прям топово ладно надеюсь вам понравился этот видео с вами был dark всем удачи всем пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки всем пока!